Такой вот твой мир, Здесь твои пустыни и твои снега, Вот одна среди других вершин, Ты взойдешь ты должен, ведь она твоя, твоя судьба, В том, чтобы быть собой. Мир. Иногда ты ветер, иногда скала Ты не должен быть никем другим